нужно ли на кладбище ложить записки с просьбами а я хочу задать такой вопрос скажите эти просьбы их должны увидеть мертвые люди или люди которые стали духами и после этого эти духи должны что-то для вас делать? скажите это же ваша родня и после этого вы у этих духов которые должны упокоиться что-то требуете или просите не стыдно ли это же очень нехорошо, использовать духов в своих надобностях. Если человека забрала смерть, и человек находится во владении смерти, то тогда человек, обращающийся к духам, фактически обращается к духам. Скажите, что делает смерть? Она дает человеку боль, болезнь и смерть. Таким образом, если вы, допустим, что-то попросите с бизнесом, этот бизнес умрет, потому что вы обращаетесь к смерти. Если обращаетесь там со здоровьем, здоровье умрет если там помоги дочери умрет дочка не делайте этого вы обращайтесь к смерти то же самое человек делает когда он использует такую вот символистику типа вот как обучают там нужно обратиться к силе рода пусть сила рода поможет это неправильно потому что сила рода это умершие люди а умершие люди помочь вам не могут я могу сказать что у всех людей которые когда-либо обращались к силе рода к тем людям которые умерли у них всегда будет материально обнищание и они очень сильно от этого пострадают вот так